Что с машиной-то случилось? Не доехал до дома. Зимник расставил. Так и оставил? Так, наверное, и оставил. Пешком пошел. Весна быстро пришла. Щука гоняет малька. сюда. около этого. Вот и здесь полет. Сейчас и попробуем, если это правило маленькая щучка чего Ждали окуня и пришла щучка хорошо О, нет не щука. Ой, ой, ой, ой, ой. осторожно ну <рчел> хорошая полойдет Вот это вот называется лабаз, и здесь хранят запасы в основном пищевые от диких зверей. Медведь сюда забраться может и может, но открыть то уж точно нет. Спасибо, я посмотрим, подойди ближе к нему. Вопрос на Чего-чего, комаров здесь предостаточно. Ой, сразу на руку сели 10 штук. Вот ладонь не попрысканная. И вот сразу 10 было. Вот уже опять. Отмахивайся, не отмахивайся толку никакого. А это языческие идолы говорят, что нужно положить вот туда в Лабас монетку. Что ей сделать. Может какой-нибудь дух и поможет нам сегодня с рыбалкой успешной О, похоже какой-то домик стоит Пойду-ка я посмотрю, если там еще кто-то живет, может познакомлюсь с хозяевами Когда-то здесь жили люди в этом домике Кладем вовнутрь. Кроме комаров здесь похоже Других жильцов нет Что-то искали, наверное, клад Удивительно, что в таком месте пустынном Есть еще какие-то остатки цивилизации Вот в этой печке, наверное Когда-то давным-давно Горели дрова Сейчас вот только лежат на земле доски. Там давление здесь никто уже не живет. Но оно и неудивительно. Цивилизация далеко отсюда. Люди переместились подальше к городам и населенным пунктам. Здесь четверо рыбаков, на этом месте, на реке Северное Сосево как-то поехали на рыбалку и задохнулись от газа, забыли выключить горелку в кратере и вот таким образом погибли. Там сзади, наверное, пристроилась какая-нибудь. Ну стоит щучка, проглотила рыбку. Толстая, ну. толстая. Так изо рта так хвост много. Вообще, переварить не можешь. Сколько их здесь, а? Вот испытываем сейчас Sonerball Японский Эхолот Но показывает неплохо Перевожу сотовый телефон Температура 16 градусов Глубина 6 метров Рыба просто валом Какая-то стая большая идет Не знаю что это такое, но ее очень много ну, все, ты сюда. Все. Поедем, поедем. Надо, рыбачить надо все. Значит, рыбачить. Перепад большой, да, с 16 метров на... Сколько на 6 перешли? На 6, да. Ага. Надо. Же. 4 метра. Рома. Все, Костя баню затопил, замерзли все зачем?